Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Продолжаем курс «Полезная привычка за 21 день. Учимся самоконтролю». Выполняем упражнения, слушаем свои ощущения и в конце комплекса выполняем задания. Итак, начинаем. А сейчас мы выполняем три упражнения, которые помогут нам сократить цельюли на наших бедрах, ягодицах и животе. Итак, три ударных упражнения. Начинаем срез. Выполняем упражнение в течение одной минуты. И главное, держим темп. мы без остановки. Последний раз также. Yes. Переходим к следующему упражнению. Выполняем упражнение в течение одной минуты. И главное, держим темп. последний раз также переходим к следующему упражнению и главное держим темп последний раз также Продолжаем также и не задерживаем дыхание. Держим темп. Последний раз также. Последний раз также другая сторона. Я уверена, что у вас все хорошо получается. Ну, а теперь растяжка. Потянулись. И на сегодня это все. Жду ваши ответы. Участвуйте в конкурсе, получайте подарки. До встречи, друзья! Ваша Надежда Соколова.